Всем снова привет! Вот мы и докатились до ремейка видео по замене масла на Suzuki M109R WZR 1800 M1800R Ранее было видео мною также снято по этому вопросу Но новое видео будет намного более продуктивное намного более содержательное несколько э, дополнительных моментов по этому маслу расскажу поэтому даже те, кто видел предыдущее видео я думаю, что это вам будет полезно и интересно посмотреть за сегодняшнее видео мы назовем э, лайфхак номер один по самостоятельной замене масла на М109Р взр 1700 м 1800 r или как э, поменять быстро и без заморочек масло на этом на мотоцикле сэкономив кучу времени на без проверки уровня масла. Ну, а я также расскажу, как его проверять, но в нашем видео оно не понадобится. Для замены масла нам понадобится следующий инструмент. Во-первых, для чистых рук чистая тряпка, а также мы ей будем протирать щуп и пробки, которые выкручиваем из картера. Сраная тряпка. Это сюда мы будем как раз складывать промасленные пробки Ну и в принципе вытирать масло, которое тряпочкой не жалко Обязательно обычный, обычная трещотка, головка на 17 Обычная трещотка и головка на 17, ею мы открутим пробки Я использую цепь для в качестве маслосъемного, снятия масляного фильтра вы можете использовать как колпачки специальные, так, в принципе, и руками попробовать открутить вместе с тряпочкой, если у вас не сильно закручен. Я вот использую цепь. Ну, это как бы универсальный инструмент, как вам будет угодно. И э, динаметрический ключ который мы будем использовать для правильного закручивания. Не забыл, что вам понадобится низкий вот такой вот поддон под масло. Можно там, например, в Леруа купить. Это всякие для хранения одежды и прочие такие вот пластиковые прозрачные поддончики. Вот, приобретите заранее. Итак, ну и, конечно, коврик, на который я лег, так удобно, чтобы вам не простудиться. У нас есть внизу на картере сливные пробки. Раз. Сейчас попытаюсь подлезть. Раз. Пробочка. Вот она она. И вторая вот здесь. Эти, это сливные пробки. Они на 17. Под головку на 17. Никаких проблем с их выкручиванием не будет. Просто берем головку, трещотку и, соответственно, выкручиваем их. А, причем а, вы их понемножку откручиваете, ослабляете, а потом подставляете поддончик И уже рукой выкручиваете а, так, чтобы когда а, у вас она уже выпадала бы Упала не в лоток сюда, а вам в руку вот. ну, Естественно, польется масло и попадет вам на руку, этого не избежать А для этого вам как раз и нужна странная тряпка У вас сливается масло вот оно будет сливаться именно столько, сколько у вас будут вот эти вот два ручейка. Не больше, ни меньше. Как только там начинает капать, и капать уже редко, считайте, что масло у вас уже слито. Выравнивать, выжимать мотоцикл и там трясти его для того, чтобы слить максимально масло, совершенно не нужно, потому что продумано все инженерами таким образом, чтобы масло сливалось у вас без всяких проблем. Вот именно с левой стороны двигателя, к той стороне расположенной пробки, не просто так у вас мотоцикл стоит на подножке когда он наклонен в левую сторону и соответственно в левой стороне в нижней части картера расположены вот эти две пробочки поэтому сколько задумано инженерами столько с них и сольется ничего трясти дополнительного ничего не нужно а теперь отдельный разговор о самих вот так выглядит штатная пробка здесь расположен магнит который собирает все говно, и металлическую стружку, и металлические остатки, выработку э, на себя э, из вашего двигателя. Этот магнитик вы обязательно... Ну, кстати, почему нам нужна была странная тряпка? Потому что мы сюда вот положили э, непосредственно э, сами пробочки, чтобы их обтереть. Так вот, э, посмотрите, пожалуйста, на вашей пробке. Здесь наверняка будут э, какие-то образования. Пробочку обязательно протирайте и удаляйте эти образования с магнита. Это вот вся гадость, которая у вас в двигателе находилась и которую собрали пробочки. Так это и должно быть. Порадуйтесь, конечно, если они у вас примерно вот такой чистый. Я эту еще не протирал. Вот, у меня двигатель работает так, что здесь очень всего мало всякой. Особенность этих пробочек не только в том, что магниты. Если вы вдруг срываете резьбу в картере, Срывается резьба именно в самом картере, а не здесь То есть вот эту вот пробочку повредить никак в принципе невозможно Она очень из плотного металла сделана И с ней вряд ли что-то случится И обратите внимание, пожалуйста, на вот это вот Видите, здесь есть шайбочка Шайбочка, она несъемная Дело в том, что приобретая пробку, например, новую пробку Ну, если вы потеряли там Вы приобретаете ее без шайбы Шайбы вот эти вот продаются отдельные Отдельно шайбочки, вот эти вот, они подходят как на сливные пробки, и такая же точно стоит на сливной пробке редуктора. Так вот, пробочки, ой, шайбы, сейчас я их покажу, шайбы являются одноразовыми запрессовываемыми. Вот, то есть, когда вы устанавливаете первый раз эту шайбу на пробку, при закручивании она запрессовывается и становится несъемной. Поэтому не ищите отдельные, то есть у вас уже вот подразумевается, что вот эта вот пробка, вот эта вот стремная пробка, она уже с установленной шайбой. И вы не ищите, чтобы вы потеряли куда-то какую-то съемную шайбочку и так далее. И если у вас здесь находится какая-то вообще шайба дополнительная, она здесь не нужна, потому что вот эта вот запрессованная, опрессованная шайба уже выполняет свою функцию. Сейчас вы видели фотографию этой э, шайбочки опрессовочной. Э, вам она по понадобится только в том случае, если вы покупаете новую пробку, или здесь вы уже увидели деформацию. Может быть кто-то до вас пытался снять, или вы сами не знали, и пытались здесь подковырнуть, и деформировали э, саму шайбу. Только в этом случае придется вам удалить старую деформированную и поставить, запрессовать новую. Опять же, это один раз, надолго, и они, э, ну их, я не знаю, чем можно повредить они не Во всякий случай у меня на сайте в разделе крепеж и фурнитура есть эти шайбочки мы их можно будет приобрести пока мы с вами общались здесь у нас ручей превратился в редкий капель в редкую копель. соответственно мы можем просто э, закручивать обратно шайбочки э, пробочки пробки мы опять же закручиваем протираем э, чистой тряпочкой и просто закручиваем их обратно рукой до упора, а потом будем протягивать уже генометрическим ключом. Еще хотел бы отметить, что встречаются пробки разные, и на 19, и на 17. Не обращайте, пожалуйста, на это внимание. Пробки, какие бы ни были пробки, вы их откручиваете и просто закручиваете. Главное, что они работают, с них не течет. Поэтому вопросы по замене, даже если они у вас разные, не стоят. Все правильно закрутили, все правильно открутили, вопросов к ним Теперь нам понадобится динаметрический ключ. Готовим его. Мало кто знает, что динаметрические ключи нужно также всегда ослаблять. Перед тем, как его положить и убрать, вам нужно обязательно открутить эту ручку в обратное положение, в минимальное, то есть в минус открутить, и ослабить фиксатор. Если вы не будете этого делать, то динаметрические ключи портятся, а, соответственно, их усилия становятся неверными. Поэтому всегда после работы, э, так сказать, э, разблокируйте, разберите ключ до штатного стационарного свободного состояния. Значит, что мы здесь делаем? Для того, чтобы закрутить эти пробки, нам понадобится усилие 2,3 на килограмм. Здесь мы ослабляем фиксатор и дальше крутим ручку, пока вот здесь вот, когда мы ее крутим в правую сторону, поднимается у нас вот здесь вот э, уровень, нам нужно довести до 2.0, то есть поднять ее. У нас здесь совпадут циферки, сейчас я попытаюсь это сделать. Придется мне двумя руками, извините. Вот докрутил я до Уровня 2, видите, поднялось И здесь 0, это усилие, значит, 2 килограмма на метр. И нам еще нужно докрутить вот до этой троечки. Сейчас это и сделаем. Докрутили, вот у нас двоечка скрылась уже. И сюда вправо мы прокрутили вот еще до деления центрального 2 и 3. Снизу фиксируем фиксатор, зажимчик. И у нас ключ готов к эксплуатации. Берем головку. А, нам нужен будет переходничок, пардон. Вот в таком сборном состоянии у нас получился ключик. Обратите внимание, что, сейчас я вам покажу, закручивание пробки происходит, на самом деле, настолько легко, и прям не верится, что она действительно закручена. Усилия, вот эти 2,3 на килограмм, усилия очень небольшие. И у вас происходит, когда вы закручиваете, пользуетесь ключом динаметрическим, отщелк, отщелкивание того, что он достиг заложенного нами вот параметра, он вам сделает такой щелчок. Сейчас я покажу. Так, сейчас я попытаюсь довести. Вот я усилие делаю и оп! Слышали, да? Вот. Это значит, что усилия достигнуто, заложенное. Ну, для того, чтобы прям быть спокойным, можно после этого еще на четверть, может быть, даже на меньше, чем на четверть, довести еще кручение чуть-чуть больше. Но этого будет вполне достаточно. Все очень легко закрутилось И обратите, пожалуйста, внимание Не нужно усердствовать Потому что э, пробочки сами довольно-таки серьезные да, Как я и говорил вот. И ими очень легко сорвать резьбу в картере Все, что вы потом э, будете делать Если у вас все это потечет И сорвете резьбу Это временные меры То есть восстановители резьбы э, там Дополнительная резьба там и прочее Это все не действует э, Единственная проблема как, как можно решить эту проблему Это только э, снимать карту заваривать отверстие опять же сверлить новое и нарезать новую резьбу вот это довольно таки большой геморрой все что остальное там вот эти герметики там сажать и так далее это будет все временно до первого опять же откручивания. если даже поможет хотя в большинстве случаев это не помогает все равно подкапывать подтекать будет в общем не перестарайтесь вот эти вот все закручивания до усрачки в этих вот именно пробках вообще даже близко не стоят И обязательно приобретите динаметрический ключ, чтобы потом не иметь проблем На самом деле это очень полезная штука, вам пригодится в мотоцикле много-много раз Сейчас появится ссылочка на дополнительное видео по ремонту картера, по ремонту отверстий Я там расскажу почему нужно именно заваривать и просверливать и нарезать новую резьбу, новые отверстия так вот я там оговорился в видео я скажу что там находится прокладка вот это сам картер, да? он крепится на 14 болтов там прокладки нет, я просто действительно оговорился в видео и к сожалению там внести изменения уже не получится все вот это вот хозяйство, весь картер крепится на штатный термостойкий герметик поэтому если будете его снимать вот, то запаситесь герметиком а то, что э, там вот, похожее на прокладку, снимется с ней вместе это не прокладка на самом деле, а просто герметик его счищаем и заменяем на новый теперь перейдем к замене масляного фильтра вот он, он находится здесь а, несмотря на то, что в мотоциклах у вас может быть кастомный плуг а, на М109Р 1500, р либо штатная обрешетка радиатора вот как здесь. У вас в любом случае здесь должно быть отверстие для того, чтобы вы спокойно могли скрутить и старый, и поставить новый фильтр без разбора обрешетки радиатора. Ну, собственно, где мы сейчас вот видим это отверстие в плуге. Да? Плуг это нашего производства. Мы все это дело здесь предусмотрели. Вот для чего теперь нам и понадобится вот такая вот и булда цепь, мы просто накидываем ее, зажимаем и откручиваем масляный фильтр. Если у вас есть колпачок, потом сюда надевается, воспользуйтесь им. В принципе, если правильно и хорошо закручен масляный фильтр, руками вы его вряд ли открутите, поэтому все-таки придется чем-то воспользоваться. С масляного фильтра сольется тоже очень немного и очень недолго будет стекать масло. В общем, вот все, что у вас э, здесь в корыте э, вылилось, буквально это произойдет, если тут не разговаривать и не разминаться по этому поводу, то э, не больше 5, максимум 7 минут все это будет сливаться. И это будет вот именно то, что должно слиться никаких дополнительных э, пробок. Есть, конечно, здесь еще боковая пробка, но ее откручивать не нужно. Она используется тогда, когда вы уже разбираете двигатель. Он, ну, нужно слить дополнительное масло, которое находится в картере. В общем, при замене э, масла вот по стандарту больше ничего трогать не нужно. Масляный фильтр и два э, отверстия сливных пробок по стандарту. пожалуйста, внимание, что э, масляный фильтр, который вы ставите новый. Для него не нужно использовать какие-либо дополнительные средства по закручиванию и так далее. Вы его накручиваете руками и закручиваете до такого усилия, когда вот вы ну, не просто руками, допустим, а в хорошую такую тряпочку, которая не скользит, оборачиваете. И сколько можете с таким вот усилием закрутить его именно вот своими силами, настолько и закручиваете. Потом при прогреве он как говорится, присосется сам по себе вот с помощью вот этих вот резинок герметично и на моей практике никогда еще не встречалось случая, чтобы закрученный руками с хорошим усилием до максимума, до того, как он вообще может прокручиваться, масляный фильтр скрутился или потек. Такого не бывает. Но вот я вот рекомендую вам, чтобы и сам фильтр не портить, и опять же не сорвать там ничего, закручивать именно руками. И еще наполнять его маслом предварительно и там пропитывать тоже ничего не нужно. Скрутили тот, перестало капать, накрутили, все, считайте, у вас все установлено Пробочки не забыли протянуть До конца, до упора Закрутили масляный фильтр Приступаем Теперь мотоцикл оставляем на подножке Как он должен стоять Выкручиваем щуп Не кладем его, протираем его Не кладем его никуда на пол чтобы на него ничего не прилипло лишнего Дальше заливаем сюда 3 литра масла Почему 3? Потому что сменная 3,4 Которая здесь, вот у вас, кстати, написана вот здесь вот написано. вот Но а, когда у вас мотоцикл наклонен в эту сторону, и а, общая масляная ванна большая, в картере это масло не успеет разойтись. А, вот все эти 3-4 литра, если вы будете заливать. То и, и скорее всего отсюда, из горловины, а, оно а, польется. Поэтому заливаем 3, даем 30 секунд мотоциклу поработать. И после этого доливаем еще. Вот вам доказательство, почему нужно залить только 3. Я залил 3, ну, с небольшим, 300 наверное. И у меня в горловине стоит вот это масло. Конечно, если дать ему постоять там э, час-два, оно немножко туда уйдет. Оно разойдется по картеру. Вот. Но э, мы просто закрутим э, сейчас щуп. И дадим 30 секунд мотоциклу поработать все это масло разгонится ровным как говорится слоем по картеру и э, ровный уровень у нас э, будет там уже внутри и тогда мы сможем уже доливать оставшийся необходимый нам объем вот я сел на мотоцикл завел его 30 секунд он поработал масла у нас в горловине как и не бывало теперь заливаем если мы э, повторюсь если мы меняли масляный фильтр то заливаем сюда 550 к 3 литрам заливаем 550 миллилитров если мы фильтр не меняли то 450 почему такие странные цифры и отличаются они от мануала я чуть позже расскажу но к этому есть основание я вас уверяю вы поймете меня. подведем итог нашей первой основной части этого видео Значит, что мы для того, чтобы быстро поменять масло, делаем? Это первое. Сливаем масло с трех точек, два сливных болта и масляный фильтр. Второе. Ставим новый масляный фильтр или старый, закручиваем руками до возможного, так сказать, усилия. А болты, непосредственно сливные пробки, закручиваем с усилием 2,3 на килограмм, ну, с помощью диаметрического ключа. Далее заливаем 3 литра масла, закручиваем щуп и даем мотоциклу 30 секунд поработать, чтобы он разогнал масло по картеру. Потом доливаем 550 мл, если, меняем, если меняли масляный фильтр и если не меняли 450 мл. Закручиваем щуп и не паримся больше с уровнем масла. Сейчас... Дело в том, что исправный двигатель на этих мотоциклах не будет у вас кушать масло в принципе вообще то есть если вы катаетесь в такой привольной э, езде э, как город э, и трасса ну, в режимах там э, до 100 160 километров в час и так далее э, в общем не ездите долгое время э, при оборотах свыше пяти тысяч то масло он у вас подкушивать исправленный, исправный двигатель не будет. Если же вы будете ехать на какой-то дальняк или отжигаете светофора, ну, в общем, длительное время, либо часто используете мотоцикл в режиме свыше 5000 оборотов, тогда он у вас будет подкушивать масло, и э, нужно будет э, проверить его уровень. Например, если вы едете там тысячу километров и будете э, в каком-то режиме, в определенном час-два ехать, э, я говорю приблизительно, э, час-два ехать э, в режиме свыше 5000 оборотов на какой-то передаче, то по приезду обязательно проверьте уровень масла. Возможно, вам придется подлить, ну полстакана, примерно вот, вот в таких диапазонах, но это совершенно не критичный небольшой уровень. Даже если вы забудете э, проверить и долить там 0,5 стаканчика, да, э, ничего страшного не будет, если вы проедете еще там тысячу километров, потому что такой объем при том, что в мотоцикле вообще 4,7 литра в двигателе сменный 3,4, а общие 4,7 Сильно не скажется. Главное про это вообще не забывать и э, все-таки проверять уровень масла, если вы в режиме э, в таком э, все-таки. Тем не менее, э, если вы столкнулись э, с тем, что вам необходимо проверить уровень масла, уровень масла на этих мотоциклах проверяется специфически. Если вы вот, на настоящем мотоцикле захотите проверить уровень масла, просто выкрутив щуп и сунув его туда, вот как он сейчас стоит, вы, скорее всего, а точнее не скорее всего, а 100% на щупе не будет вообще ничего. Правильная а, проверка масла на этих мотоциклах заключается в том, чтобы прогреть... А, опять же, у меня небольшие есть нюансы, я потом позже объясню, почему, но а, я предлагаю и настаиваю на следующем режиме. Прогревать мотоцикл а, до срабатывания вентилятора, Далее даем ему стечь 4 минуты и, соответственно, после этого не закручиваем щуп, выравниваем, садимся на мотоцикл, выравниваем его вертикально и вставляем щуп непосредственно сюда, в горловину и уже проверяем. Щуп закручивать, еще раз говорю, не нужно. Достаем, смотрим. В этом случае мы правильно проверяем масло. Только еще раз на вертикальном э, мотоцикле, только на прогретом и после того, как э, вы 4 минуты дали маслу стечь. Это вы э, проверите правильно. Еще обратите, пожалуйста, внимание, то, что на щупе э, масло э, должно быть для разной езды разный уровень. Если вы ездите фривольно, то есть таки, такой режим, как я вам говорил, э, да, город, э, и особо не э, надрываете мотоцикл, то уровень может быть почти до самой верхней кромки. Потому что при э, выходе оборотов в э, пределы 5000 и выше, э, если у вас уровень будет на максимуме, то давление масла там повышенное будет и э, может выдавить вам э, излишки масла, точнее даже не излишки, а просто вот там несколько грамм э, в левый воздушный фильтр. Потому что излишки масла на этих мотоциклах сбрасываются в сапун, который находится э, в левом воздушном фильтре. И, кстати, если вы э, увидели, что у вас отсюда э, капает масло, не пугайтесь, в максимум, на что вы попали, это на замену штанов, потому что вы могли испугаться, если вы не смотрели мое видео, и на замену воздушного фильтра. Если отсюда капает масло, вот здесь вот снизу, то э, это э, сапун сбросил излишки масла. Например, опять же, возвращаемся к тому, что э, если вы э, на нем отжигаете, и уровень был максимальный, э, уровнем масла, то, возможно, сюда Чуть-чуть выдавит. Поэтому, если вы э, отжигаете часто, ездите в режиме свыше 5000 оборотов, э, на щупе вы должны иметь, ну, сейчас скажем, так сказать, не полный уровень. Где-то, может быть, не доходить на четверть. Вот это будет для вас нормально, так, чтобы вас не выдавливал. Если у вас будет масло вот здесь вот уровень, то, соответственно, при таких режимах может выдавить если у вас вообще в принципе здесь капает и льется значит вы неправильно залили масло то есть большой перелив но опять же мотоцикл сам с этим справляется и опять же еще раз говорю что вам придется разобрать воздушный фильтр и если он в масле то просто поменять его ну и конечно вытереть здесь все что так сказать из исп... еще один момент если вы собираетесь менять масло то э, имейте в виду, масло меняется только при выезде, когда вы начинаете э, новый сезон. Если вы, э, например, проехали э, положенный э, километраж это каждые 6 тысяч рекомендуется замена масла, так и нужно делать. Если вы даже в конце сезона перед длительным э, сказать, состоянием мотоцикла проехали 6 и даже 7 тысяч, то не меняйте масло осенью перед, стоя... перед тем, как поставить мотоцикл на стоянку. Меняйте его весной, потому что, находясь внутри двигателя, масло теряет свои свойства, оно окисляется и так далее. Но в любом случае оно уже будет совсем другое, со совсем другими свойствами после, например, полугода стояния. Поэтому перед выездом и только перед выездом либо по э, прошествию, если вы за сезон проезжаете больше 6 тысяч километров, да, и ну, там 12 тысяч, то среди сезона по прошествию 6 тысяч километров смело меняете масло. Но не перед. Теперь дополнительная информация. Э, то, что я говорю в этом видео, я как-то недавно размещал э, в письменном виде, на что получил э, некий, некую критику. В частности, один умник предъявил, что мои рекомендации отличаются от мануала, и чтобы я не морочил людям голову. И в частности, процитирую приблизительно так, «Моя репутация, без того неважная, страдает от этого, ну, вот, при, примерно в таких красках». В частности, поставил на вид то, что в моих рекомендациях срок прогрева масла и срок его остывания для проверки уровня масла, а также объем заливаемого масла отличается от мануала. Итак, я объясню, почему отличие в цифрах. Масло я рекомендую заливать 20В50. Почему именно 20В50? Это уже отдельная тема, она уже заезжена. Но информация, которую я даю в этом видео, в качестве примера использовано масло 20В50. Это масло гуще и дольше стекает, чем 10В40, которые по мануалу. И именно поэтому для проверки уровня масла я рекомендую подождать не 3 минуты, а 4, ну, потому что просто масло дольше стекает 20V50. Если вы будете использовать с вязкостью 10V40, то, конечно, используйте э, 3 минуты для того, чтобы дать маслу стечь. Далее, второе. Залить масло без замены фильтра масляного я рекомендую не 3,4, как это по мануалу, а 3,450, то есть на 50 грамм больше. Дело в том, что я, в отличие от мануала, все равно рекомендую, если вы не меняете даже масляный фильтр, сливать масло с трех точек. То есть скрутить старый фильтр, даже если вы его не меняете, не собираетесь менять, скрутить его, слить с его точки масло, сколько сольется, и закрутить обратно. При этом я подразумеваю, что в самом масляном фильтре остается где-то 100-150 грамм. Поэтому доливать мы, соответственно, должны ну, где-то 50 грамм. Не больше. То есть если в мануале э, подразумевается, что в фильтре находится около 200 грамм, когда мы его скрутили, мы подразумеваем, что в нем осталось где-то 100-150 и на всякий случай мы доливаем, если его ставим обратно, просто 50 грамм. Поэтому получается у нас э, не 3,4, а 3,450. Хотя мы фильтр, еще раз говорю, не меняли, просто скрутили и поставили. Если же вы заливаете масло с заменой масляного фильтра, то я рекомендую заливать не 200 э, грамм, как в мануале, а 150. Так как все постоянно переливают. А 50 грамм даже недолива не играют никакой роли. А вот перелив окажется у вас на левой штане Как Я, собственно, об этом недавно вам и рассказал. Тем более в случаях, если вы мотоцикл используете часто в режиме свыше 5000 оборотов, требуется небольшой недолив. Как раз вот этот вот недолив. Он и сыграет вам положительную роль, и чтобы не оказалось масла на штанине. А в моем случае я еще использую вот такую вот присадочку. То есть, если я подразумеваю, что я не долил э, буквально там 50 грамм, вот здесь вот находится 70 грамм присадки, я как раз э, сейчас вот в этот -то как -то резерв, этим резервом воспользуюсь и залью. Вкратце, для чего нужна эта присадка и что она делает? В ее основе есть рабочий элемент, который при э, просто э, ее хранении выпадает в осадок. Поэтому для того, чтобы применить ее э, в любое моторное масло, мы примерно минуту должны его встряхивать. Так, чтобы э, тот осадок смешался с основным э, элементом самой присадки. Далее заправляется эта присадка только на двигатели, которые собираются эксплуатироваться прямо в ближайшее время. То есть в двигатель, который будет стоять и в котором эта вот присадка залитая, опять же разделится на два элемента. И э, рабочая э, составляющая выпадет в осадок э, В двигателе вы ее уже не взболтаете Поэтому заливается только в рабочий двигатель, в горячее масло И э, мотоцикл или автомобиль, который собирается непосредственно сейчас ехать Попадая в масло моторное, вместе с моторным маслом присадка попадает и активным элементом попадает в стаканы. В стаканах с момента первой эксплуатации двигателя мотоцикла возникают микротрещины, которые становятся со временем больше, а также их становится больше по количеству. Это неотъемлемая часть работы любого двигателя. И, соответственно, при их образовании нарушается заложенная заводом компрессия. Вот эта присадка и ее состав попадает в эти микротрещины, шпатлюет их, а при достижении маслом максимальных значений температурных, которые заложены в двигателе, вот, она цементируется и становится единой частью, единым целым с, так сказать, с поверхностью стаканов, возвращая непосредственно самому двигателю, стаканом, заложенную заводскую компрессию. Все, в принципе, просто. Использовать эту присадку можно как для мотоциклов, так и для автомобилей. Рассчитана она на 4 литра. Вот один флакон на 4 литра. Но сами понимаете, что в двигателе, я уже говорил, что здесь у нас 4,7 литра. В М109, да, общий объем масла при сменном 3,4, 4,7. Поэтому вот этого флакона как раз будет достаточно для того, чтобы э, залить, никакого не половинить, не добавлять еще, а вот именно прямо непосредственно флакон. Использовать присадку э, нужно и можно. Вот. Но не нужно ее использовать чаще, чем раз в 12 тысяч километров То есть через одно ТО Если ТО и замена масла подразумевается по мануалу раз в 6 тысяч километров То через одно ТО вы можете добавлять такую присадку все, все же вернемся к отличиям моих рекомендаций от мануала Последнего мы коснемся, это прогревание мотоцикла перед проверкой уровня масла Прогревать мотоцикл я рекомендую до срабатывания вентилятора, а не 15 минут как по мануалу Дело в том, что э, прогревание будут делать как, в, например, в Новосибирске при плюс 3 за бортом, так и в Крыму при плюс 30. И кому-то потребуется 10 минут, а кому-то все 30 до нужного прогрева, чтобы потом проверить, проверить масло. Чтобы быть уверенным в том, что масло прогрето, э, пусть лучше об этом скажет нам вентилятор, а вы не будете гонять двигло больше или меньше, чем нужно. Вот, собственно, простой ответ на это. Еще одна тема, последняя, которая относится к замене масла на этих мотоциклах, это принципиальная замена одного масла на другое. То есть, если вы ранее использовали синтетику и хотите использовать полусинтетику или наоборот, или вы использовали 10 в 40 масла, хотите 20 в 50 по моим рекомендациям, для того, чтобы полностью и правильно сменить одно масло на другое, вам нужно учитывать... Как я уже говорил ранее, в этих мотоциклах общий объем масла в двигателе 4,7 литра, при сменных 3,4 Соответственно, если вы меняете масло одно на другое принципиальное, то при сливе и замене вы поменяете максимум 3,4-3,6 литра. И у вас еще больше литра старого масла, принципиально старого, останется в двигателе. Вот для того, чтобы его полностью вывести из мотоцикла и произвести, так сказать, полный цикл замены масла, поездите тысячу после замены и через тысячу километров поменяйте еще раз масло. Тем самым масло, которое вы первоначально поменяли, смешается со старым, с остатками в двигателе и при еще одной замене нештатной выведет уже само по себе, Большую часть остатка, и фактически вы получите уже 95-97, может быть, 98 процентов нового масла в двигателе в общем объеме 4,7%. Ну, а следующий, следующую замену масла вы уже планируете, с, соответственно, через 6000, как это рекомендуется по мануалу. Еще, пожалуйста, не используйте промывки двигателя при замене масла. Сами понимаете, что если больше литра старого масла остается в двигателе, то представьте, что какой объем промывки также застрянет в вашем двигателе. Промывка используется как бы разово, и она там не должна находиться и эксплуатироваться в двигателе. А если вы ее используете в этом двигателе, то она с вами поездит довольно долго. Поэтому не нужно. Масло должно выводить э -э другое масло самостоятельно, без применения каких-либо дополнительных средств. Масло выводим маслом. В качестве исключения промывку двигателя, наверное, нужно использовать только когда вы купили уже зашваханный мотоцикл, которому там досталось от предыдущего хозяина очень и очень сильно. И, например, на пробках, на сливных, да, которые я показывал ранее в этом видео, у вас есть какие-то элементы посторонние. Вот. В этом случае, да, наверное, можно использовать промывку, но только в этом. Просто на рабочих, на нормальных мотоциклах это я делать не буду. Последнее. Что касается масла 20V50. Очень много споров на эту тему. Ну, Во-первых, я сразу же скажу, что на данный момент далеко за 2000 мотоциклов, с гарантией за 2000 мотоциклов, которые у меня обслуживались, используют постоянно это масло. И ни у одного человека, кто перешел на это масло, жалоб нет. Кроме того, вот вам живые доказательства. Вот один мой мотоцикл, это 2009, это 2008, которые постоянно с этих вот с первых дней, когда они у меня находились, они, я их купил новыми из завода, то есть я у них единственный и первый хозяин, они ездят на этом масле. Никаких проблем ни со сцеплением, ни с коробкой нет. Мягче работает. Тише работает, да, и все замечательно. Кроме того, 20V50, вопреки тому, что э, масло Матюль подделывают, вот 20V50 не подделывают, по той простой причине, что оно редко используется. И смысла его подделывать нет никакого. Ну, в любом случае, берите у э, хороших проверенных поставщиков, и, я думаю, даже с теми вариантами, которые подделывают, тоже проблем не будет. Но вот это вот я еще подделок не встречал. Далее, в защиту этого масла могу сказать, что на самом сайте Матюль есть рекомендации по моделям мотоциклов. И э, в качестве рекомендованного масла для M109R, WZR 1500, M1800R, вы там можете найти э, именно параметры своего мотоцикла. И там э, находится в качестве рекомендации именно вот это масло 20V50. Кроме того, э, завод Suzuki в рекомендациях по использованию масел для этих мотоциклов не дает какой-то жесткой политики по использованию масла, которое написано в мануале 10 V40. Там дается, обратите, пожалуйста, внимание, там дается диапазон масел, в которые также входит и 20 V50. То есть фактически завод черным по белому пишет, используйте масло для своего мотоцикла, для своего региона наиболее подходящие опять же 20 в 57 100 она является наиболее универсальным это я уже говорю на опыте и на практике использования многолетним использование как на своих мотоциклах так и на мотоциклах клиентов Оно является для нас более универсальным чем 10 в 40 и так далее то есть ребят смело используйте будет только лучше Споров здесь уже никаких не должно быть. Еще раз, сами найдете ссылочки на сайте Матюль. Ну и если поковыряетесь, соответственно, заводские параметры, тоже увидите разлет, что это масло тоже допустимо для эксплуатации на этих мотоциклах. Итак, надеюсь, что это видео было полезно глобально. И все вопросы по маслу на этих мотоциклах мы закрыли. Меня зовут Павел, intruder-life.ru, в правом верхнем углу на всех моих ресурсах есть перекрестные ссылочки, то есть вы можете на каждом ресурсе найти ссылочку на соседние, на соцсети, на сайт и так далее. Также там находится всегда контактная информация моя, все вопросы, с удовольствием отвечу, пишите в мессенджерах, задавайте вопросы в соцсетях, буду рад. Всем пока!